Есть два типа мышления, которые мы можем развить. Один определяет проблемы как возможность для развития, а другой избегает их из-за боязни не справиться с ними. Люди, избегающие конфликты, имеют фиксированное мышление. Те, кто видят в проблемах захватывающий вызов, имеют мышление роста. Иногда мы переключаемся с одного на другой. Люди с фиксированным мышлением верят, что талант и разум являются неизменными качествами и что именно они отвечают за успех. Такие люди часто любят документировать прошлые достижения. Люди с мышлением роста верят, что новые способности можно развить, практикуясь. Такой взгляд формирует любовь к обучению, которым обладают большинство великих лидеров и художников. Для них жизнь похожа на захватывающее путешествие с бесконечными возможностями и ростом. Для того, чтобы развить мышление роста, доктор Кэрол Двек, профессор университета в Стэнфорде и автор термина, советует руководителям, учителям и родителям поощрять старания. Учителя должны радоваться любым оценкам учеников, если те усердно трудились. Родители должны подталкивать детей на развитие новых навыков, в которых они видят интерес. Это поможет развить навык обучения, который пригодится им в будущем в школе. Чтобы нагляднее увидеть разницу, рассмотрим повседневную жизнь двух ребят. Джей считает, что ты либо одарен, либо нет. Анна уверена, что может научиться чему угодно, если сильно захочет. Занимаясь спортом, Джей избегает трудностей. Во время прыжков через козла он боится выглядеть глупо и быть высмеянным. Анна рада любым сложностям, ей это нравится. Она знает, что ошибки – это часть обучения и если она будет стараться, то в итоге никто не посмеется над ней. Джей избегает критику. Если учитель говорит ему, как исправить задание, над которым он работал, он принимает это на свой счет. Анна же понимает, что нужно прислушиваться к конструктивной критике, если она хочет развиваться. Она также понимает, что оценку дают не ей, а ее результатам в тот единственный день. Джей всегда идет по легкому пути. Например, лестницы он предпочитает эскалатор. Когда он практикует игру на гитаре, то останавливается, если что-то не получается. Анна в большинстве случаев даже не посмотрит на эскалатор. Она запрыгивает на лестницу, считает каждую ступень и наслаждается ощущением, бегущей по венам крови. Она практикует игру на барабанах по 15 минут каждое утро. Не всякий раз ей это нравится, но она знает, что старание является частью дороги в более интересную жизнь. Анне нравится видеть, как другие люди преуспевают. Ее это вдохновляет. Она знает, что если будет мотивировать друзей становиться лучше, то тоже вырастет. Джейн не любит, когда его друзья пробуют новые вещи и преуспевают. Он боится, что их успех вынудит его работать над собой. Современные компании ищут работников с мышлением роста, потому что они способны решать проблемы и преодолевать препятствия. Во время интервью кандидатам задают вопрос менеджерами рождаются или становятся. Джей считает, что рождаются, а Анна получает работу. Нейробиологи поддерживают эту теорию. Они заявляют, что мозг растет, как и любая другая мышца в теле, благодаря тренировкам. Исследования доказывают, что приемные близнецы имеют более развитый мозг по сравнению с их братьями и сестрами, которые остались биологическими родителями. Причина кроется в более высоком уровне образования опекунов и говорит о том, что воспитание важнее генов. Достаточно изменить взгляд на ситуацию, чтобы поменять представление о мире, и изменится не только результат ситуации, но и место этого человека в жизни. Как сказал покойный поэт Сэмюэл Бекет: «Все время пытался, все время падал, это не важно, пробуй еще, снова падай, падай лучше». Что об этом думаешь ты? Не слишком ли упрощенно получилось? А если ты веришь в этот концепт, то как ты считаешь, возможно ли переключиться с фиксированного мышления на мышление роста? Поделись своим мнением в комментариях.